Всем привет! Решил записать видео урок по работе с горячими клавишами в программе Photoshop. Давно уже проверил, что горячие клавиши ускоряют работу в несколько раз. Данные советы уже давно входят в текстовом варианте, я решил перезаписать их в видео формате, так как такой вариант наиболее запоминается и выглядит более наглядно. Видео будет поделено на несколько частей, чтобы каждый, после просмотра каждой части вы могли применить это в своих проектах так давайте перейдем в photoshop и приступим к уроку нажмите tab чтобы скрыть панель инструментов и палитры нажали tab палитры исчезли нажмите shift tab и у нас кроются только палитры очень удобно при работе с большими изображениями когда у вас палитры не мешаются Двойной клик по любой верхней полосе палитры скроет ее. Нажали два раза на любую полосу и она нас скрывается. При нажатии на панели инструментов она у нас раскрывается в один ряд, либо в два ряда. Двойной клик по, по, сер, по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла. файловый менеджер компьютера. Серый фон вокруг изображения можно залить любым цветом. Для этого выбираем инструмент «Заливка». Так, он у нас находится здесь. Выбираем инструмент «Заливка» и зажимаем клавишу «Shift». Выбрав любой цвет здесь, вы можете залить им фон. Давайте я верну обратно серый. Чтобы выбрать все слои, нажмите комбинацию Alt-Ctrl-A. Сейчас я открою папку со слоями. Нажимаем Alt-Ctrl-A. И у нас убираются все слои в палитре. При нажатии на F вы можете выбрать один из, один из трех режимов экрана для работы. Нажимаем F, у нас есть такие вот варианты. Разные режимы экранов удобны при, при конкретной ситуации. Чтобы провести прямую линию с помощью кисти или карандаша, выберите инструмент. Все уменьшу. Зажмите клавишу shift в начале точки. Удерживаем shift и кликаем мыши в конце точки. У нас получается идеальная ровная линия. То же самое с вертикальной линией. И с диагональю. При использовании любого инструмента нажатая клавиша Ctrl превратить его в Move Tool, то есть инструмент перемещения. Давайте покажу наглядно. Допустим, вы рисуете какую-либо фигуру. И вам нужно ее переместить. Зажимаем Ctrl. И у нас появляется инструмент Move Tool. Либо горячая клавиша. В на клавиатуре либо например вы что-либо нарисовали и вам нужно ее переместить для этого зажимаем также Ctrl и перемещаем на любое удобное место создать копию данного изображения зажимаем клавишу Ctrl alt и кликаем вернее и перетаскиваем мышью у нас создатся сразу два слоя. Чтобы сделать еще раз, снова нажимаем Ctrl-Alt и перемещаем с помощью левой клавиши мыши. Нажатая клавиша Space на клавиатуре превратит любой инструмент в руку. Инструмент перемещения. Что очень удобно при работе с большими изображениями. Нажав на клавиатуре Ctrl плюс или Ctrl можно изменять масштаб изображения. Но я привязал это к колесику мыши. Мне так удобнее. Привязать данную функцию колесика мыши можно с помощью редактирования, установки, интерфейс. И выбираем основные. Здесь ставим галочку Масштабировать колесиком мыши. удалим наши слои. Размер холста можно изменить с помощью инструмента Crop Tool. Выбираем инструмент кадрирование, и здесь появляется у нас направляющий, который можно потянуть. Это актуально при новомер дизайне лендингов. Многие новички у нас не знают, что можно просто удлинить размер холста вот, таким образом и использовать инструменты изображения, размер холста и так далее. Хотя это можно легко сделать с помощью данного инструмента. Клавиша Ctrl-Z возвращает вас на один шаг назад, клавиша Ctrl-Alt, удерживая Ctrl-Alt-Z, у нас может возвращаться на несколько шагов в истории. На этом первую часть видео мы заканчиваем. Если данное видео было вам полезно, ставьте ваши лайки и я запишу вторую часть видео по использованию горячих клавиш Photoshop. Также не забываем ставить ваши лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в мой блог фрилансера ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Всем пока, до следующих уроков.